Так, наконец таки кидаш ей руки, делаю видео и по, по этой теме. Значит, темой нашего сегодняшнего ролика будет одна известная антисмагарская группа. Я долго смотрел на эту группу, э, так сказать, сталкивался с ней сам, <coughs> мои фото туда постили какие-то мутаки, но ну, я особо не следил за обсуждениями. Ну, в общем, что хочу сказать. С поначалу я думал, что эта группа какая-то белорусская, наверное. Просто, может быть, какие-то ватники не любят, там, замахаров и все такое. Видно, очень часто попадаются надписи на белорусском языке. То есть, ну, думаю, что это как бы наши люди делают. Однако, не, не так давно решил глянуть, в общем-то, состав. Кто же там состоит в этой группе? И, честно говоря, удивился, я думаю, вы тоже. Как бы, да, истинная... Группа АБЛАРУССИНА, а антибелорусская, которая поливает грязью историю, поливает грязью людей, которые пытаются как-то отстаивать свои права, благодаря которым во многом закон о принятстве будут иметь очень многие вещи. Тем не менее. Значит, смотрите, 5772 человека у нас состоит в этой группе. Ну, я думаю, ну, надо посмотреть, что там. Может, просто какие-то ванники открываю, и тут никакой этой нет. Город не указан. Я не тролль, просто у меня на любую тему есть свое мнение. Понятно. Так, следующий. Вот, Юрий Лебедев какой-то. Что у нас тут? Санкт-Петербург город. Ну, думаю, мало ли что. Ладно. Открываем тогда следующий. Третий у нас кто? Иван Кулагин. Санкт-Петербург. Что такое? Так, роман Романов. Блин, опять испитец, что, истинные белорусы там? Я, Я думал, это группа истинных белорусов. белорусов Красно-зеленых, а тут, блин. Вот что, что такое тоже. Санкт-Петербург. Ты что такое? так Андрей Челен, Санкт-Петербург. Вот она, оказывается, в чем корень всей природы, так сказать. Тут Пешавар, ну это какой-то фейковый город. Судя по знаку, это какой-то русский националист или что-то в этом роде. Тоже блядь, есть Беларуси. Так, дальше что? Полина Евгеньевна. Санкт-Петербург. Соправные белорусы выражают нашу... На, а нашу истор, истор, историю нашлез. Круто, а? Кто, Кто там, там еще? Джеймс Хорн. Санкт-Петербург. А что это Джеймс Хорн? Как-то не перестала поганым бендовским именем, именем именоваться. Вата не поймет. Так, дальше что? что? Рулон обоев. Так, так, что это за рулон Санкт-Петербург? Не, ну, ну хоть, хоть один вообще белорус тут есть? Мне вот интересно. Хотя бы один. Санкт-Петербург. Все соправные белорусы, я смотрю. А, а то я просто как-то как ну, на голову не налазила, как вообще белорусы, белорусы могут делать то, что, собственно, творится там и в этой группе. Всю по ценам Кремля. На заработках, наверное. Так. Что тут у нас Георгий Барфонов. Ну... Пять из Питера. Что ж это такое? Чего он не там? Так, так хочется решать судьбу Беларуси. Лучше бы подумали, как бы Карелия и Финляндия это шва. Вот типичная вата. У, У самих проблем достаточно, но, блин, надо есть в Беларусь решать, как тут жить. Литвины там... С Богоры кругом, а, надо срочно что-то делать. Спасать, Спасать Беларусь. Корею, любят, спасайте, чтоб к Финам не отошла. Так, Кирилл Корнилов, Санкт-Петербург. Александр Китаев, Москва. Все поголовные одни белорусы. Сергей Посад. А налист пару страниц. Он вот какой-то воин. Место работы. Тверская генерация. Тоже, судя по всему, не наш. Так, так давайте-ка произвольно. Кого-нибудь еще. От? Андрей Ковалев какой-то. Санкт-Петербург. Ну, блин, теперь мне не удивительно, почему они так работают. У меня даже, знаете, поначалу было, так сказать, предположение, что это какие-то там Барселевцы, КПшники. Но теперь я вижу, что ошибся, так сказать. Дмитрий Емилов. Москва. Все, настоящие, настоящие белорусы. Mm -hmm. так, ну так, ну давайте вот. Ну, Георгий Селецов, Селецов. Но ну, это, наверное, точно белорус. О, да, да вот он, один-один вот белорус единственный. Обнаружен. Но ну, слава богу, хоть один. Из тысяч. Вот, вот какой-то какой Миша Кривоедов. Кривоедов. Москва. Сергей, Сергей Пальцев. Пальцев. Выборг. Короче, ну, вы, вы все поняли, поняли да?